Приветствую вас, друзья, на связи Евгений Ванин. Сегодня я расскажу вам про смарт-контракт, который мы разрабатывали на протяжении практически полугода. Смарт-контракт разработан совместно с компанией Argos, и я являюсь сооснователем, так скажем, этого смарт-контракта. Немножечко о нем сейчас расскажу, если будет интересно, соответственно, добавляйтесь в чат, потому что скоро будет запуск. Это примерно через две недели после того, как вы смотрите данное видео.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 Обозначил пока что 10, то есть первая площадка стоит 5, потом 10, 20, 40, 80, 160 и так далее. Да, то есть каждая площадка удваивается. У нас э, э, сама система выстраивается несколькими э, методами, точнее одним методом. Да, в основном это бинар. То есть бинарная система это когда э, э, стоит ваш аккаунт, да, под вами становится 2 аккаунта и потом э, по 2. Да.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 вы получаете дополнительный пассивный доход на несколько поколений в глубину. И самый жирный бонус а, – это реинвест и неограниченный доход, о котором я говорил. Работает он следующим образом. А, как вы понимаете, у нас бинар, да, а бинар а, – он 10 уровней, то есть всего лишь 10 уровней в глубину. И максимум, что с бинара вы можете получить по пассивному доходу, то есть вот по 2,5%, это 51x.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 сделать реинвест и у вас автоматически рядом открывается второй бинар то есть по сути вы повторяете а, тот же самый вот 51 x да только второй раз и помимо этого вот представьте у вас уже будет аккаунт у вас будет уже не бинар а 4 на как только у вас например будет 28 активных партнеров вы можете сделать шестинар себе и так далее что это дает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 В принципе, это вкратце о маркетинге X-Profit. Старт будет намечен примерно через две недели. Если вам интересен данный проект на смарт-контракте Binance Smart Chain, обязательно добавляйтесь в наш телеграм-канал и там, соответственно, следите за всеми обновлениями. На следующей неделе начнутся проводиться презентации. Ваша задача сейчас, если вы решили участвовать в данном проекте завести свой а, телеграм-канал и начать а, собирать партнеров, потому что ажиотаж уже очень серьезный, заходит очень много иностранцев, заходит очень много различных команд, потому что маркетинг действительно пушка. И я рекомендую вам все-таки не пропускать данное предложение. На этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Вся информация будет находиться прямо под этим видео. Всем счастливо и пока-пока. Mm-hmm. <laughs>